На что я хочу обратить ваше внимание и показать вам определенные паттерны закономерности. Сейчас на графике вы видите, это график MSCI индекс развивающихся рынков. В красным указан период, когда Федрезерв начинает сокращать активы. Вот он, апрель месяц 2018 года, с апреля месяца начинается масштабное сокращение активов. Начинали с 30 миллиардов долларов в месяц, потом закончили, сокращали по 60 миллиардов в месяц. И вот смотрите, как у нас реагировали развивающиеся рынки. Вот начало, то есть красным кружочком у нас, начало программы, ну, то есть перестали предоставлять ликвидность в финансовой системе, и все, рынки ушли в коррекцию. Кто понимает, почему рынки ушли в коррекцию, друзья? Что фактически происходит, да, чтобы, чтобы было понимание. То есть вы капиталист. Увы абсолютно свободны в том, куда инвестировать. Вы можете по щелчку пальца перевести денежные средства с развивающихся рынков в развитые рынки. Вы можете продать Китай, вы можете продать Россию и купить непосредственно Америку. Когда у вас... Происходит следующая ситуация. Вы с 2016 -го года смотрите, что Федрезерв начинает повышать процентные ставки. И процентная ставка в Америке уже становится не 0, а становится 2,25. То есть вы при прочих равных условиях у вас появляется альтернатива. То есть если раньше вы в Америке никакой доходности не получали, то если вы сейчас привезете свой капитал в Америку и дадите в долг надежные инструменты, вы будете получать положительную доходность 2,25% и без каких-либо серьезных рисков. А если доходность 0% составляет, вы будете искать альтернативу, вы будете идти на развивающиеся рынки, вы будете идти в сырьевые активы, медь, металлы, уголь, золото. Вы будете для себя искать какую-то альтернативу, потому что если вы будете размещать в Америке, в Америке ставка 0, а тут у вас процентная ставка начинает повышаться и не просто повышаться у вас центральный банк Америки начинает забирать и изымать долларовую ликвидность, то есть долларов в мире становится мало. Что в этом случае? Если долларов становится мало, да, то возникает резкий спрос на доллары, потому что ну, это глобальная валюта. И тогда вам эти доллары надо где-то взять. Где вы эти доллары можете взять? Вы эти доллары можете взять, продав другие альтернативные инвестиции, которые у вас были. Поэтому имиджен да, то есть рисковые рынки, развивающиеся рынки, они подверглись распродажам, потому что международные инвесторы начали выходить с развивающихся рынков, как только они поняли, что начинается ограничение ликвидности долларовой. и поэтому. Поймите, это большие деньги, это сотни миллиардов долларов, да, которые э, начинают течь туда, где им более выгодно. И поэтому получается, что в 2018 году та коррекция, которая началась на развивающихся рынках, она как раз таки была обусловлена двумя составляющими факторами. В Америке начала разгоняться инфляция, чтобы там не говорили. В Америке начался рост процентных ставок, в Америке Федрезерв начал сокращать активы на балансе. Почему Федрезерв начал все это делать? И он делал на самом деле абсолютно правильные вещи с позиции экономики, потому что инфляция разгоняется, понятно было, что такими темпами экономика расти не может, наблюдается перегрев и в этом случае Федрезерв как центральный банк, я вам это говорю как экономист, начиная до конца 2018 года Федеральная резервная система США все делала абсолютно правильно, то, что она и должна была делать, почему, потому что экономика все равно бы вползла в рецессию, потому что инфляция все равно разгоняется, и в этом случае у вас должно быть два механизма влияния на рецессию, да, на замедление экономики, у вас должны быть механизмы воздействия. Во-первых, у вас должна быть какая то определенный уровень процентной ставки, и он должен быть достаточно высокий, чтобы когда начнется рецессия, то есть, когда экономика начнет падать, вы могли от какого-то уровня эту процентную ставку опустить. То есть, если у вас процентная ставка составляет полтора процента, даже если вы опустите ее на 0, это не будет, не окажет существенного влияния на экономику. Экономика не заработает, потому что снижение ставки не критичное будет. Второе, вам нужно расчистить баланс да, свой, который вы до этого накупили активы по программам количественного смягчения, потому что вы все равно спасая экономику, вы должны будете снова включить печатный станок. А если у вас и так уже на балансе очень много плохих активов, то вам предварительно этот баланс нужно расчистить. И они делали все абсолютно правильно. Но рынки отреагировали таким образом, да, и к чему мы пришли. Вот если посмотреть вот эти вот волны всплеска, да, конец 2019 года, Весна 2019 года и то, что мы наблюдаем в настоящий момент. Конец 2019 года. Американские рынки уходят в пике на 15%. процентов, и Федрезерв говорит, ребят, мы прекратили повышать процентную ставку и больше повышать не будем. Может быть даже в 2019 году мы ее снизим. Рынком этого, этого инфоповода более чем достаточно. Плюс в январе 2019 года Народный банк Китая впрыскивает ликвидности 700 миллиардов долларов эквивалентов в экономическую систему для поддержания своего фондового рынка. Рынки реагируют на это достаточно бодро, они восстанавливаются. Вот этот первый кругляшок, да, про который я говорю. Вот начало 2019 года Федрезерв в конце декабря заявляет о том, что они может быть прекратят повышать процентную ставку, и не исключено, что если будут риски расти в экономике, то могут ее понизить. И в январе вот второй этап повышения, да, это Народный банк Китая предоставляет ликвидности на 700 миллиардов впрыскивает. Весна 2019 года, опять рынки начинают корректироваться, опять начинает возникать нервозность, да, уходит в коррекцию. Федрезерв выходит и говорит, ребят, мы подумали и скорее всего летом мы понизим процентную ставку. Опять рынки начинают бурно реагировать ростом. Но опять недостаточно ему, да, проблемы в экономике, торговое соглашение, торговые войны между Соединенными Штатами Америки и Китая, вопросы о Брекзите, включенные печатные станки в Европе продолжают печатать денежные средства. То есть, это, рынку этого недостаточно, то есть, рынок это, это, в этого все не верит. Соответственно, опять уходит в коррекцию к сентябрю месяцу, да, получается вторая волна, сказали, все, мы раньше времени сокращаем программу выкупа активов, все, мы больше этого делать не будем, завершаем в августе месяце, и в октябре-ноябре Федрезерв пух, печатает 300 миллиардов долларов. Вот вам паттерны, вот вам, когда мы начали падать и причины роста, которые мы наблюдали, соответственно, начиная с 2019 года. Как вам, ребят, такая информация? На самом деле это касается не только Imagine Markets. Давайте посмотрим на американский индекс, да, то есть видим некую обратную историю, в то время как сокращение активов на балансе Федрезерва привело к тому, что рынки развивающихся стран начали падать, в Америке, наоборот, тот же самый промежуток времени американские рынки индексы росли. Потому что первым делом, когда идет речь о том, что повышается процентная ставка, да, распродаются другие развивающиеся экономики, покупаются доллары в первое время деньги идут в американский фондовый рынок. Но опять-таки из-за того, что программа выкупа активов была, из-за того, что процентные ставки росли, для того, чтобы повлиять, вот оно коррекционное движение вниз, которое мы наблюдали по американскому рынку ценных бумаг в конце 2018 года, вот именно здесь как раз-таки Федрезерв в конце декабря 2019 года они заявили о том, что может быть в 2019 году будет снижена процентная ставка, да, рынок просто выносит вверх, вот здесь вот они говорят, что мы прекратим выкупать активы, предоставим ликвидность, и вот этот вот рост в ноябре 2019 года, да, он обусловлен тем, что Федрезерв предоставил дополнительной ликвидности на 300 миллиардов долларов за два месяца. То есть, что мы понимаем? Мы понимаем одну простую вещь, пока дают ликвидность, я соглашусь на самом деле, что это игра против толпы, слишком многие ждут в кризиса и самое главное кризис не происходит тогда, когда люди сидят на деньгах, то есть люди должны вложить свои деньги в рынок. А чтобы люди вложили свои деньги в рынок, здесь получается ситуация в следующем. Все ждут коррекцию, ждут, ждут, ждут, а ее не происходит. Да? Сейчас нужно дать какой-то бешеный, мощный импульс для того, чтобы люди начали покупать фондовый рынок, прыгивать в уходящий поезд и таким импульсом что может быть? Во-первых, то, что Федрезерв может просто сказать, ребят, мы еще в ближайшее время напечатаем полтора триллиона долларов. Несите ликвидности столько, сколько вы несете. Трамп может сказать, ребят, мы договорились с Китаем, все, мы друзья на навеки, поэтому в следующем году все будет прекрасно. И вот смотрите на мою долю, когда я стал президентом Соединенных Штатов Америки, посмотрите, как, как, как непосредственно выросло фондовый рынок, как улучшилось ваше благосостояние.